Сорт сверхострого перца. Киннага. Король нага. Это сорт относится к виду капсикум чинейза. Это вот такие вот крупные стрючки большие. Очень такой он весь морщинистый. Весь пожеванный. Острота такого перчика составляет от 700 тысяч до 800. По скале Сковеля. Срок созревания от 100 до 120 дней. Такой кустик может достигать высоту 1 метра. Но у меня он сантиметров, ну я даже не знаю, наверное, сантиметров 20. Он у меня в тенечке растет, под сеточкой. Под рядом деревья. Вот такой вот красавец. Посмотрите, размер этих стричков. Вот такие вот красавцы. Они остроносые. Созревает он от зеленого цвета до красного. Стрички имеют прямо фруктовый аромат. Вот размер стричков. Смотрите, какой. Этот сорт высокоурожай. Вот на таком вот маленьком кустике. Вот сколько тут того кустика. Вот у меня здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15 штук. 15 штук вот таких вот очень-очень крупных стричков. Так что его можно выращивать как в квартире, так и на, э, в открытом грунте. Также можно выращивать и в теплице. Вот видите, маленький. Вот это уже поработала совка. Вот, он где-то уже поврежден. Он даже не успел вызреть. Как покраснел и все. Это уже можно выкинуть. А вот это уже бузюши, тоже хороший. Да, солка очень сильно портит, прямо нет слов. И он очень-очень пупырчатый. Его берешь в руки, он даже чувствуется вот эти вот бугорки все. Вот. Не знаю, вблизи камера у меня плохо показывает. Ну, надеюсь, что там можно будет увидеть. Такая вот красота. Этот сорт многолетник. Так что можно выращивать его даже дома. Вот так выглядит перчик сблизи у него морщинистая плоть такой весь пожеванный одна перчинка весит 12 грамм Две штучки будет весить 22 грамма сейчас мы их разрежем и посмотрим какие они внутри вот так вот вырежет, выглядит перчик в разрезе, у него стеночка где-то полтора миллиметра толщиной, приятный аромат у него такой идет, запах хабанера, легкий, очень хороший сорт, его можно выращивать как в открытом грунте, в теплице, себя на подоконнике, очень высокоурожайный сорт, так что советую всем, можете выращивать все на подоконнике